День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов и это очередное видео из серии Я не лох Друзья, в последнее время что-то чересчур часто я наталкиваюсь на проекты, которые можно назвать только одним словом чистый развод или кидалово причем опять же, расчет делается на доверчивых людей, которые недавно вышли в интернет и пытаются там как-то заработать Я восхищаюсь в кавычках талантом интернет-мошенников, оста Бендер со своими четырехстами способами отъема денег у населения просто скромно курит в сторонке Мошенник, хорошие психологи, отличные копирайтеры, то есть умеют писать грамотно, зацепить внимание, и люди, которые очень четко чувствуют конъюнктуру. Что сейчас происходит в стране? а Мирное население активно избавляется от рублей и скупает зарубежную валюту да? вот на этой волне в просторах интернета появился способ заработка на обмене электронных валют то есть вообще то идея как бы логичная да? курс постоянно валют меняется то есть на этом можно заработать ребята выкатили такой форекс по русски но ну, это наш такой извращенный вариант значит посмотрите что из себя представляет этот способ вот вы в интернете можете натолкнуться на страничку подобную вот этой вам предлагают заработок на обмене электронных валют как я уже сказал тема достаточно актуальна единственное что непонятно кому сказать спасибо за этот уникальный авторский пошаговый способ заработка то есть никаких контактов блин нет хочется написать ребята спасибо вам ну сказать-то некому это уже сразу наводит на какие-то э, размышления. Посмотрите, друзья, способ пошаговый, стоящий из шести шагов, простых шагов. Причем, если у вас что-то не, не получится, вам помогут это сделать. Друзья, я вам сразу хочу сказать, никто в интернете не выкладывает для широкого круга людей какие-то авторские методики заработка. То есть авторскую методику можно получить на каком-то там закрытом семинаре, и то там отдается на узкому количеству людей и за хорошие деньги. А тут вот такие добрые ребята, опять же ну, некому сказать спасибо да выкатили на всеобщее обозрение возможность заработать на обмене электронных валют ну давайте перейдем ближе к делу, как это все должно по их мнению работать первое, что вам необходимо сделать, это пополнить свой Kiwi кошелек либо Яндекс, то есть два варианта либо Kiwi, либо Яндекс деньги вы пополняете на 1000 рублей ну вот такая вот сумма видимо меньше, ребята не хотят и вязаться если вы не уможете это сделать то почитайте здесь как это сделать сразу же ну, виден такой расчет то есть на кого этот способ ориентирован то есть на людей которые но ну, не так часто пользуются электронными деньгами то есть может быть вообще не знают как это работает глубоко да и вот им тут даже помог завести денежки на киви кошелек далее что мы делаем то есть мы имеем уже тысячу киви рублей да Теперь мы эти рубли киви должны перевести в доллары на перфект Money, Но перфект Money это вообще сама по себе мерзкая платежная система, грабительская, дерущая за все. Как это вам предлагают сделать? Вам предлагают для этого воспользоваться обменными пунктами. И вот вам тут целых три сайта, пожалуйста. Возьмем первый, откроем его. Значит, вот такой... Очень, мягко говоря, интересный обменник. То есть, очень простой, почему-то работающий с небольшим количеством вариантов обмена. То есть, поверьте мне, на нормальных обменников там их значительно больше. Какой-то простой, чересчур простой. Давайте посмотрим, что из себя представляет следующий обменник. Вот еще проще, то еще меньше вариантов обмена. Но ну и третий. Ну вот это вот более похож на какой-то вот нормальный обменник да? воспользуемся первым воспользуемся первым какая валюта у вас есть у нас есть киви да что вы хотите мы хотим перфект money в долларах да что от вас требуется вбить сколько у вас есть вот у нас есть тысячи рублей и видим сколько мы получаем долларов то есть мы получаем 24 доллара смотрим что нам говорят авторы да Авторы говорят, что с 1000 киви рублей вы получаете примерно 25 долларов на Perfect Money. Смотрим, да нас не обманули то есть вот смотрите друзья такой первый шаг всегда ложь маскируется за какой то правдой вас вот не обманули да правда друзья можно обменять киви рубли причем не только на этих обменниках можно спокойно обменять на эти перфект и в зависимости от курса вы будете получать вот такую вот вот сумму это работает то есть людей несведущих это это окрыляет его нас не обманывают нам говорят правду идем дальше что нам предлагают сделать в следующем, на третьем этапе? Вам предлагают вот эти вот уже ваши уже доллары электронные обменять снова на рубли. Только почему-то вам предлагают обменять их сразу. Понимаете, вот тут никакой вообще логики нет, с моей точки зрения. Да? То есть если бы там подождать какое-то время, когда курс там подрастет, и потом снова обменять все доллары на рубли, то логика какая-то есть, можно даже заработать вот в связи с изменившегося курса. Но тут вам предлагают это сделать сразу же. Но предлагают это сделать только вот в одном месте, вот на этом обмене. Я его тоже открою и посмотрим, что же это за обменник. Вот, друзья, поверьте, таких обменников я вообще не видел. То есть обменники, которые работают только с двумя, то есть только работают в двух направлениях. Основная задача это обменивать с Perfect Money на Kiwi, либо на Яндекс деньги. Очень интересный обменник. Давайте сделаем немножко по-другому. Давайте вот на нашем первом обменнике совершим обмен несколько не по схеме авторов, а по нормальной схеме. Вот у нас теперь есть Perfect Money в долларах, да? Обменяем их на Kiwi. Там у нас было 24, там грубо, да? Вот смотрите, 24 доллара с Perfect Money на обменнике, на работающем обменнике, да? Вам поменяют, и вы вернете на свои киви, то есть они у вас так походили кругами, снова вернулись на киви, они вам вернутся уже не тысячу рублей, какая у вас была изначально, они у вас вернутся в количестве 860 рублей. То есть вы за два обмена потеряли 140 рублей но ну, так работают обменники то есть они зарабатывают тем что берут процент с каждого обмена это нормально а что же мы получим если мы вот на этом уникальном обменнике поменяем наши 24 perfect money доллара на киви нам предлагают получить смотрите почти 1200 рублей то есть почти так же как вот говорят вот эти вот наши Уникальные ребята, которые, наверное, положили всю свою жизнь на том, чтобы помочь людям зарабатывать. Друзья, я вам что хочу сказать. Нет в интернете, не делают в интернете проектов, цель которых, чтобы вы там заработали. Но нет такого. То есть цель у каждого проекта, чтобы заработал автор этого проекта. И в каких-то разумных пределах поделился с вами деньгами. Вот здесь такое ощущение, как будто ребята там... Решили счастливить всех, то есть они вот работают себе в убыток. Они не просто это обменник, который не просто берет деньги за обмен, а он доплачивает, доплачивает людям. А -а -а. Понимаете, я в чудеса уже давно не верю и могу сказать, что вот это чистый обман. Могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, что никаких денег вы после вот этой обменной операции не получите. То есть ваши деньги просто-напросто заберут. Да, вас, возможно, не пошлют никуда. Вам, возможно, скажут, ждите, будет идти обмен там и так далее. Вы будете ждать, писать техподдержку, возможно, будете звонить вот по этим контактам, которые тут есть. Но, скорее всего, эти все электронные адреса левые, телефоны не рабочие. Значит, если вы в чем-то сомневаетесь, друзья, вот если вы только начинаете работать в интернете если у вас возникают какие-то сомнения прежде чем вообще платить кому-то деньги внести куда-то деньги вы постарайтесь узнать куда вы эти деньги несете не спешите раздаваться со своими честно заработанными деньгами то есть везде, где вам предлагают какие-то суперзаработки, причем заработки ни на чем, каким-то уникальным схемам, которые открыли только вам и еще там миллиону людей поверьте, друзья, это скорее всего обман поэтому нужно все-таки проверить что это такое, вот как это делается, вы возьмите адрес этого уникального сайта, там из адресной строки там, да и погуглите, или как в нашем случае я сделаю, просто обратимся к Яндексу, вот ставим строку поиска этот сайт и выберем отзывы. Вот отзывы об этом сайте. Да? Форум о заработках. Ну, вот посмотрим, что тут пишут. Адрес сайта позиционирует себя как автоматический обменник с Perfect Money, Яндекс деньги Так вот, что я вам хочу сказать. Поделиться печальным опытом работы с этим обменником. Единственная правда в том, что процесс снятия реальных денег с Perfect Money занимает 1-2 минуты. на то процесс начисления бесконечно длителен. То есть вы это не дождетесь. Ну, вот то, что я вам говорил, вот мои слова полностью подтверждаются. Еще есть хороший сайт, тоже рекомендую вам пользоваться. Черный список сайтов. Вот давайте сюда в объем опять же адрес этого сайта. Вот он, видите, нашелся, да? Что это? Фальшивый обменник. Друзья, я всегда, конечно, довожу свои эксперименты до конца то есть честно говорю я бы реально бы проверил бы это все вот положил бы свои деньги но у меня не капли сомнений в том что меня просто тут кинут разведут и так далее поэтому этим людям я не хочу дарить своих денег я просто их там отдам другое место там в церковь отнесу что я вам хочу сказать друзья Ну, в принципе я это уже как бы сказал то есть прежде чем расставаться с деньгами вы пожалуйста поищите информацию об этом проекте поищите в гугле там, поговорите с кем-нибудь, ну, не знаю, там позвоните мне в скайп, я с радостью вам ну, помогу. Убедительная просьба. Нажмите, пожалуйста, нравится для того, чтобы это видео заметили другие люди и кто-то не потерял бы своих денег. Почему это лично для меня важно? Друзья, дело в том, что сейчас в интернете есть люди, которые пытаются заработать деньги и причем для них возможность заработка в интернете это единственная возможность и когда этих людей обманывают но ну, мне становится ну, чисто физически больно, поэтому делаю все возможное чтобы этого обмана было меньше и если в Яндексе по запросу мастер Орх появится мой ролик кто-то его посмотрит и поймет что это чистый обман я кому-то сберегу честно заработанные деньги возможно кому-то эти деньги будут больше нужны чем этим ну, мошенникам другому я их вообще не могу назвать которые вот нашли такой способ заработка еще раз говорю никаких контактов люди не оставили Посоветовали вам удачного заработка. Спасибо, друзья. До свидания.